здравствуйте дорогие друзья сегодня я хочу поговорить в отношении лечения сном биоритмы сна а также ритмы пищеварения оказывается в природе все живое подвергнуто биоритму. как мы знаем все живое на земле. С заходом солнца идет, готовится уже готовится ко сну, к отходу. И у него уже автоматически расслабляется нервная система и подготавливается на сон. Это весь животный мир, включая человека. Пещерные люди, а также люди древних цивилизаций, тоже ложились очень рано спать я не ошибусь, если скажу 8, максимум 9 часов вечера а может быть даже и раньше и вставали за час до восхода солнца и это есть нормальная биоритма чем раньше человек встает тем больше он набирает жизненной энергии, или как индусы говорят прана это жизненная энергия она находится в воздухе и максимально ее за час до восхода солнца. Когда восходит солнце, оно бьет на воздух, который насыщен кислородом и другими веществами, и получается целебная радиоактивная. Обучение. Это естественное природное облучение. Оно дает и поднимает иммунную, эндокриновую нервную систему. Теперь я хотел сказать в отношении пищеварения, биоритмы пищеварения тоже подвержены времени. Максимальное выделение желудочного сока и соляной кислоты, что необходимо для пищеварение это с 7 утра до 8, до 8 утра даже еще может быть раньше потом соляная кислота и пепсин, что называется, желудочный сок падает и он где-то в 12 падает где-то на пару часов, а потом максимально набирается в 12 часах, когда максимальное количество энергии солнечной которая и способствует пищеварению поэтому в 12 часам нам надо поесть что-то существенное и э, фундаментальное то есть мясное или яйца яичницу с салатом или еще что-то, что человека и насыщает и дает ему пользу таким образом солнечная энергия и максимальное количество желудочного сока э, очень легко переварить, естественно, если человек не переел. переварит эту пищу и она лучше всего ускорится. Затем э, желудочный сок, биоритм пищеварения он начинает понижаться после 12 часов. И к 3-4 он понижается до трех часов, с трех до четырех немного повышается, и мы должны поесть в это время уже менее тяжелую пищу, более легкую пищу, потому что уже меньше выделилось желудочного сока. Вот. чем больше желудочный сок и соляная кислота, тем лучше расщепляется, расщепляется. Пища. Также и во рту под действием э, подшелестных желез у нас вырабатывается обильная слюна, которая расщепляет в основном э, щелочную пищу. Во рту. Далее пищеварение продолжается под действием панкреатических энзимов. И это все под воздействием эндокринной, нервной и эндокринной, нервной и пищеварительных систем. Теперь я хотел обратить внимание на то, что если человек начинает есть после четырех часов, то надо знать, что к шести часам желудочный сок уменьшается почти что на а поскольку солнечные ритмы разные между летним сезоном и зимним сезоном, то когда солнце заходит, то практически в желудке не имеется ни соляной кислоты, ни энзимов пищеварения. И этот желудочный сок практически имеет нулевую субстанцию. Если человек начинает есть 7-8 часов поезд, допустим, лесной, баранина, яичницу поджарит, то у него, потому что там нет достаточного количества желудочного сока, начнет бродить пища. И она никак не сгорит. Организму потребуется в десятки раз больше энергии, чтобы расщеплить. И поэтому человек приутомляется и устает. И у него получается сомливость, и очень много токсичных веществ выходит в кровь. Естественно, перегружается вся выделительная система, нервная система, эндокринная система. И есть такие люди, которые начинают есть, приходят с работы в 9 часов, в 10 часов. И это каждый день, и это каждый год. И, естественно, мы видим, что человек преждевременно гаснет или умирает, потому что у него пища ну, никак не может сгореть правильно, потому что он нарушает биологические законы природы. Далее я хотел бы вам сказать, что современная медицина, которая орудует в основном и состоит из трех китов – drug, surgery and radiation – Лекарства, это гормональные, это химические, радиация и хирургические операции. Из них 90% ненужных операций. Вот эти три условия, которые дает современная медицина, никогда не излечивает, потому что не устраняет главные причины болезни. А всегда залечивают. И это говорю не я. Это говорят знаменитые ученые, которые я собрал около 20. Вот что говорит знаменитый академик доктор Залманов. Современная медицина развивается по шизофреническому пути. Современная медицина при всем величии способна только уничтожить некоторые инфекционные заболевания, включая венерические болезни но никогда не излечивают хронические болезни всегда залечивают никогда не излечивают и он написал у себя в кабинете в Париже, это было еще в сороковых годах несколько лозунгов один из них заключался в том, что он как бы предупреждал людей, друзья, будьте осторожны. Друзья, будьте осторожны. Современная медицина представляет большую общественную опасность. Второй лозунг про современную медицину. Люди как мошки. Тысячи идут на свет в больнице, в клинике, и тысячи погибают. Третья лоза. При современной методе лечения, если бы наша кровь могла говорить человеческим языком, она бы, наша кровь, кричала бы и визжала, как ужаленная свинья. Этот человек, который три раза кончил медленный институт с золотой медалью, владел шестью различными языками и работал 26 лет со всеми знаменитостями Европы по всем специальностям. Умер около ста лет. И он говорил, я никогда не обращался к товарищам врачам, Всегда лечил себя сам. сам. Одним словом, много в ученых, которые говорят, будьте осторожны, но только природные, доказанные, безвременные методы восстанавливают через резервные силы организма. Поэтому я хотел сегодня коснуться вопроса лечения снов. Еще гениальный Павлов, который получил Нобелевскую премию, говорил. Не имеет значения, какая болезнь. Если вы продлеваете количество сна, оно настолько целебное, что начинает работать подсознательная сила, резервная сила организма, и восстанавливается практически от всех заболеваний. Потому что наш организм истощен. Цивилизованный человек, естественно, всегда ложится поздно, Встает поздно или рано. Вот, э, он всегда имеет истощение нервной системы. И как результат нарушается выделение очень важных гормонов в мозгу. Один гормон называется серотонин, который вырабатывается Pineapple Glan или же э, шишковидной железой. И второй мелатонин, от которого зависит этот гормон счастья. Как человек спит, его процесс засыпания, вот, вырабатывается гипофизом. Очень важная э, железа, от которой зависят э, многие функции человеческого организма. И современный человек, цивилизованный, всегда имеет нарушение этих центров, в результате чего нарушается химизм мозговой деятельности, увеличиваются ментальные болезни, получается бессонница, головная боль, возникает очень много ментальных расстройств, потому что нервные клетки, мозговые клетки не могут функционировать при таком страшном биоритме. А когда человек спит, я бы сказал, минимум 6-8 часов, это минимум. Если человек больной, ему надо спать до 12-15 часов. Это дополнительное. Можно увеличить сон во время, во время дня или же увеличить, начиная засыпание где-то 7-8 часов. Продлить до 12-15 часов. Когда человек спит, у него получается баланс между симпатической и парасимпатической нервной системой. Когда человек спит, у него начинает восстанавливаться все истощенные центры. Когда человек спит, у него получается гармония между левым и правым полушарием мозга. И это очень важно. Нигде человек не может купить. Какое-то лекарство, которое бы восстанавливало ему биоритмы и резервные силы. Таким, таким образом, я хочу напомнить мои молодые годы, когда я работал врачом. Мне было 26 лет, и я вспоминаю, был один уникальный человек, любитель пить красное вино он жил у него был большой двор и он выращивал виноградник и каждый год он делал вино в большом количестве и естественно он заболел, у него было очень много хронических заболеваний он у меня лечился от различных от различных болезни включая его логические болезни и он мне сообщил что он, когда его поставили много диагнозов и он не мог излечиться современными методами он мне рассказал следующее он приготовил свежее вино кстати чем свежее вино тем больше в нем энзимов питательных э -э -э больше энергии за счет солнечной энергии, потому что сам виноград, когда он растет, он собирает большое количество солнечной энергии. Так вот, он э, на веранде у себя, у него была такая кровать, и над кроватью он приделал бочку с этим вином, и от бочки пропустил шланг прямо к рту. И он решил когда он просыпается утром, он просто напивается этого вина, как говорится, до упада. И, естественно, еще он туда смешивал конопли индийской, потому что я жил в Ташкенте, и там многие выращивали и дикую, и наркотическую коноплю, марихуану. Он смешивал с вином и устранял боль, и таким образом... Эта смесь представляла э, наркотическое зелье, которое погружало его в дремотное состояние, а потом в глубокий сон. Он пробуждался для естественных нужд, немножко гулял, дышал воздухом, вот, какие-то упражнения делал, потом обратно начинал пить, наполнял желудок и опять отключался. И так неделю, Ничего не ел. Потом через неделю он восстановился, он стал есть легкое питание. Потом пошел, у него все прошло, никаких жалоб не было. И все анализы показал нам Другой случай, я вспоминаю, у меня было немало случаев, когда люди вылечились, продлевая количество сна. Вспоминаю знаменитого Джека Лондона, который рассказывает о том, как юноша болеет туберкулезом излечил себя полностью природными методами. Один из которого была одна из причин, потому что это было уже начало цивилизации 20-30-е годы. Этот юноша был сыном богатых родителей. Они, естественно, верили в современную медицину, которая пророчествовала только трагедия. И они хотели сделать операцию и говорили, что мы ничего не можем сделать, это уже запущенный туберкулез. И юноша был обречен на неудачу, медленная смерть. И он понял душой своей, что если он не убежит, то он умрет. Поскольку родители ничего для него не жалели. Они даже наняли специального повара, который убивал его, поскольку варил и жарил, давал ему очень калорийную пищу. Во время болезни вообще не полагается есть мог бы сидеть на слоках. Но это, ну, это вся медицина как в современном обществе, как сказал Залбанов, это есть, это есть нарушение законов природы. Все делать надо наоборот. И вот, слушая душу свою, этот юноша, герой Джека Лондона, решил убежать из дома. И он написал записку, и уехал на Соломоновские острова. Его отвез туда очень хороший знакомый его отца, вот, а он делал бизнес, он часто уезжал туда по, по, по своим делам. И он его сбросил, он взял небольшой запас денег, купил землю. Вот, естественно, там жили э, люди, но, как, э, как говорится, Нейтив, э, люди, которые там жили испокон веков, они были вегетарианцами, занимали замедельным основном. И он стал выращивать виноград. Фрукты, овощи. И он решил есть сыром виды. И он сделал уникальный вывод. Почему животные на природе никогда не были? И когда он был в Люси, он встретил Белочку. И он стал немножко ей завидовать, какая она красивая, какая здоровая, как она игриво э, передвигается, бегает, какая шесть красивая, золотистая. Может быть потому, что она никогда не жарит, не варит. И он говорит, а что если мне последовать. И тоже не готовит, не жарит, не варит. А вот есть все в самом виде, как белочка. И эта идея у него созрела, и на Соломоновских островах он стал выращивать все свое. Уложился очень рано, вставал и вставал рано. Спал он согласно биологическим виду. Не было его электрического света пользовался только свечкой. Так прошло время, 10-15 лет, и туда приехал обратно товарищ его отца. Родители думали, что он умер, поскольку он написал записку, что он что он просто окончится собой, Буртоне, и родители его похоронили. И когда приехал знакомого отца на остров он случайно увидел здоровенного мужчину, который был похож на Геркулес. И когда он его спросил, он узнал его, неужели говорит, ты не помнишь, я тебя привозил. И, в общем, они обнялись, и, короче говоря, он стал рассказывать о том, что он с тех пор ни разу не пробовал. И даже не нюхал вареную пищу. И выглядел он атлетически здоровый, сильный. И очень, и очень загорелый. Потому что он целыми днями находился под солнцем. А мы говорим, солнце время. Таким образом, если человек живет согласно законам природы, он не будет болеть. Мало того, если он, если он доживет до старости, то старость, это значит за 80 лет, может быть 100 лет, и физиологическая смерть никогда не будет давать человеку страх пути по-тостороннему, как все животные не мучают. Они уходят без всякого страха. Так и человек в древности умирал с улыбкой. Это называется физиологическая смерть. Мы все умираем от патологической смерти. Поэтому, кто хочет улучшить и оздоровить свое здоровье, должен разобраться и уважать биологические ритмы. Мало того, что он должен научиться есть биологическую чистую пищу. Мало того, что он должен жить в неотравленной окружающей среде. Он должен обязательно ложиться рано и вставать рано. Это один из законов и секретов здоровья. Удачи, счастья и здоровья вам, друзья! Чтобы вы поняли, вы можете выйти на интернет и сделать свой ресурс, свою программу. Программу, как жить долгой, счастливой и здоровой жизнью. До свидания, до новой встречи. Мой телефон 323 516 четыре. 3, 2, 3, 516, 82, 74.